интел ну, на самом деле материал который я тут буду вам показывать он достаточно обзорный и подавляющая часть она присутствует в инструкции intel по своим процессором такой небольшой файл pdf который доступен для скачивания вы можете там набрать где-то там ну в конце будет слайд с названием точным в гугле наберете последняя версия которую я пролистывал недавно я вам ее покажу 3000 с лишним страниц вот там ответы на все вопросы которые вы там задавали а как вот вот что там происходит там еще с чем-то со стеком и так далее вот сегодня мы попытаемся сделать следующее я попытаюсь вам показать куда движется развитие ну Intel да? процессоров в какую сторону без серьезных деталей это первое и какой-то общий ну это называется execution environment то есть некое вот окружение которое имеет программист когда работает с процессором то есть какие регистры ему там доступны ну вот все вот это дело, которое до сих пор у нас было не определено, потому что оно как бы процессор специфик, да, или архитектур-специфик. Вот. <coughs> Это первая часть. Вторая, часть. Вторая часть, которой мы будем заниматься, она практическая. Я вам покажу, как написать примитивную программу Hello World на ассемблере под Linux. А у кого-нибудь есть э, компьютер с Linux? Здесь с собой да ну вот я вам рекомендую ну наверное у всех у вас есть компьютер или не у всех которые можно носить на занятие вот начиная с этого с этого занятия я вам рекомендую носить этот компьютер если у кого-то нет linux у кого нет linux поднимите руку так я три человека да ну не считай меня нет давайте признаемся значит. я вот даже руку поднял Значит, у кого нет Linuxа, пожалуйста, возьмите виртуальную машину, создайте какой-нибудь, поставьте Ubuntu там. Вот, это вызовет какие-то сложности у вас или нет? За неделю это реально победить? Как вы считаете? Да. да. Все, как значит. Отличие от... в дистрибутивах? Отличия в дистрибутивах, ну, нам они не очень важны. То есть, единственное, вот, вот что важно. Я рекомендую ставить 32 разрядную систему почему потому что не у всех 64 разрядная а ассемблер ну и вот инструкции регистры они отличаются поэтому мы будем работать с менее как бы новой да, с менее функциональной но зато у всех она будет доступна окей okay? то есть вот это требование до да, следующий раз иметь уже настроенный linux значит что надо будет поставить вот это важно да значит надо поставить если вы будете ставить ubuntu какой-нибудь надо поставить пакет build, build essential вот и второй но наверное поставится по зависимости но тем не менее я вам напишу binutils uh, Вот, то есть Build Essential и Bin То есть это средство разработки. Но ну, в принципе, если вы что-то пишете, там GCC у вас стоит, то скорее всего у вас это уже стоит. Но возможно нет. Процессоры Intel. до да, перед тем, как мы об этом поговорим, надо понять. Я вам это уже вроде говорил, какие есть два класса процессоров. Да? вот два две ветки развития процессорной техники значит первое это риск да а вторая это циск кто-нибудь знает как расшифровывается в, практике, в, а, в обратную сторону только вот это редюст да то есть урезанный набор инструкций что богатый. Да. Это неправильно. Ну, значит, я давно не читал Википедию. Значит, вот это сокращенный набор инструкций, вот это комплексный, то есть полный набор инструкций, да, богатый. Да, набор инструкций. Вот, значит, вот здесь представители, так, таким представителем, который мы будем рассматривать, является АРМ. Да, р.м. это, скажем так, архитектура. Да, процессоров. Вот здесь, ну вот Intel. Все, никакие другие классы мы рассматривать не будем, у нас слишком мало времени. Вот, но почему эти два класса выбраны? Потому что если я возьму какой, у кого есть телефон? Поднимите. Вот, вот там стоит ARM процессор, да? Вот я могу поднять компьютер, там стоит Intel, ну или что-нибудь такое, Intel подобное. Вот, поэтому эти два класса выбраны, потому что у каждого из вас есть и тот и другой процессор, ну с большой вероятностью. А вот. существовало? Ну существовало, я бы так сказал, существовало и существует разное количество процессоров, да, и внутри каждого из этих классов есть, ну вот некие там э, виды, да, там с там очень длинными кодированием инструкций. Я про это, ну что-то расскажу немножко, да. Но, скажем так, если не брать экспериментальные процессоры какие-то, ну не, скажем так, непопулярные, да, то вот процессоры общего назначения они четко делятся на эти два класса. Вот понятно, что вы можете сделать там специальный процессор, но ну, непонятно, да, система команд, то есть непонятно. Вот. Теперь... А, да, конечно. А это правда, что процессоры на, ну, на самом деле внутри рисковые, просто Это правда, я вам даже сейчас пару картинок покажу. Но, ну как, говорить, что это совсем правда не очень хорошо. Ну, давайте так, я вам покажу несколько картинок из их мануалов, мы их обсудим. Вот, и вы тогда сами сделаете вывод. Это правда, я говорил про микрокод, про обновление процессора и так далее. Итак, перед тем, как мы посмотрим, как архитектурно менялись процессоры Intel, некоторые классы, да, там очень много их, вот. давайте поговорим, что поменялось, ну, вот с точки зрения пользователя, ну вот вы пользователи, в смысле программисты, да, начиная там от 286 или даже 086 до вот современных там каких-то там 64х разрядных там кор или атом или что-то там вот что, что заметного на ваш взгляд было какие вы вехи можете вспомнить или для вас по барабану да, вот. разрядность. разрядность раз то есть меняется разрядность значит первый процессор с которым intel вышел на рынок был четырехразрядный. Вот, значит, процессор общего назначения был 40-40, что-то там, 48 или что-то такое. Вот, можете там, опять же, в Википедии посмотреть. Да, значит, разрядность постоянно меняется. Да, Но надо понимать, что это процессоры общего назначения. Да, это не специальный процессор там, для обработки сигналов, не специальный процессор для обработки каких-то там кодирования и так далее. Да, это общего назначения программируемый блок какой-то, который пред предлагает систему команд. Ну, может набор команд маленький, но, кстати, они универсальны. Что еще? Многопоточность. Я не знаю, что такое многопоточность с точки зрения процессора. Такого, Многоядерность. такого нет. Многоядерность. Да? То есть возможность исполнять код параллельно. Скажем так, да. Возможность вот, я не помню, есть у меня картинка с core, нету наверное, ну посмотрите в инструкции. То есть возможность поддерживать на системном уровне, на аппаратном уровне такие сущности как поток исполнения. Да? то есть набор, скажем так, ну, несколько, наличие нескольких контекстов в одно и то же время, да, то есть наборы регистров. Давайте вспомним, что такое контекст. Я говорил, не говорил, но нам надо это проговорить. Итак, что такое контекст? Значит, вот процессор предлагает вам некое программное окружение. Да, то есть что такое программное окружение? Вернее, не программное окружение, а некоторое вот аппаратное окружение, да, на котором вы исполняете свои программы. Что это такое? Это какие-то регистры. Что такое регистры? Регистры ⁇ это память. Это быстрая память. Но в отличие от памяти обычной, где все байты, слова или какие-то длинные слова или какие-то типы данных, адресуемые по указателям, да по номерам, по адресате, адресуемые по имени. Да, изначально регистры, ну вот так их стали нумеровать ну вот там А, Б, С, я про это уже залез в прошлый раз, там А, Б, С и так далее, регистры общего назначения. Да, ну, часть из них считалось, что они являются там арифметическими, ну, например, А и Б, да, это регистры, которые содержат операнды, допустим, сложение. Если в регистр А мы кладем одно значение, в регистр Б другое, выполняем операцию, вызываем команду процессора, да, то в результате вот некоторых магических действий В регистре опять же а оказывается результат сложения то есть как вот это работает ну, к сожалению доска такая но ну, извините вот как это работает как вот с точки зрения прикладного программиста программировать процессор общего назначения да у него есть команда ну давайте я уже интел буду использовать команды вот например есть команда move иметь два оператора э, два операнда откуда источник src и назначение dst куда да и есть команда например там add то есть сложить add без аргумента. то есть вот для того чтобы сложить два числа просто в каком-то процессоре да ну intel да надо выполнить три команды надо сделать move то есть муф это ну муф-муф, да буквы е не хватает переместить число какое-то допустим из памяти ну, с адреса допустим там три шесть семь восемь неважно сейчас мы с этим разберемся с адресами в регистр ну который как-то называется а муф мув там три шесть б а дальше сделать по например так как оно понимает какие Как оно понимает? Значит, вот система команд и инструкция на процессор, она описывает, как делать команду move или мул или что-то, да? То есть, если в языке программирования, ну, возможно, и другой синтаксис, возможно, несколько вариантов команды, да? Может быть вот так, д допустим, один оперант ну, допустим, а, б, то есть в регистр а добавить то что лежит в регистре б ну все равно их надо загрузить да значит вот синтаксис команд идет вместе с процессором это некая инструкция до да, большая документ сейчас мы разберемся как это на техническом уровне ну как программист узнает о том что что с этим делать да? для того чтобы об этом поговорить нам надо вспомнить вот что когда вы программируете на языке высокого уровня например носить на да у вас что есть у вас есть некий способ декларации как использовать функцию да вы пишете там не знаю int там, допустим f int x int y правильно вот вы продекларировали даже функция это не реализована но вот эта декларация да как прототип да? значит что вот это обозначает это обозначает следующее что вот эту функцию можно вызвать ну, как бы с двумя аргументами там допустим длины там какое-то слово да и возвращает оно слово с точки зрения процессора вот такая же декларация задана аппаратно то есть например если у вас есть вот команда add там написано, ну или давайте попроще команду возьмем, инк, это инкремент, допустим, там а, вот регистра а. Это просто прибавление единички. Вот описание вот этой простой команды выглядит следующим образом. Значит, в инструкции на процессор, да, значит, инк, инкремент целочисленного значения, да, увеличение на единицу, аргумента, аргумента может быть, Первое – регистр. Причем регистры может, могут быть разные – короткие, длинные, подлиннее. Сейчас про это чуть поговорим. Может быть память. Да? Вот. Там байт. Опять же, память тоже разного размера бывает. Байт, слово, там двойное слово и так далее. Да? Вот. Дальше. Результат операции. Это важно. Где результат? Результат лежит там же. Может быть продекларировано. Может быть продекларирован результат там, в регистре АХ. Да? побочные эффекты вот например у нас компьютер 4-битный да там было такое число в x мы вот загрузили move а и а f ну давайте так 0 x f, да? загрузили то есть мы в а загрузили что все единицы 4-битный компьютер у нас ну, 16 давайте так если я что-то говорю непонятное вы меня останавливаете. когда пишут 0x да? это значит что 16 шестнадцатеричное число да ну так принято просто так удобнее да? значит <coughs> значит вот первая команда загрузили в x в а в регистр а загрузили а теперь делаем так инк а что будет в регистре а если я сказал что э, вот это инкремент аргумента? 4 будет что нули да хорошо нули но тогда вот есть побочный эффект то есть вообще-то говоря надо понять что произошло почему там нули да значит у нас есть регистр флагов это другой регистр я вам много про него говорил то есть вот это регистр общего назначения да? есть регистр флагов это тоже память у него тоже есть имя но да сейчас значит вот то, как мы используем значит, есть некоторые различия в том какой синтаксис используют разные ассемблеры вот есть там intel есть там и есть ну то есть это зависит я вам специально сейчас говорю вот так как вам придется программировать под линуксом да там вот немножко перевернуто. пока об этом думать не надо надо думать так что вот есть мануал там как бы написано вот ну или да, это потому что я исторически, это вы очень правильно спросили, потому что я, как это, давно на ассемблере начинал писать, и как бы у меня иногда путаются, причем, когда я говорю с такими маленькими регистрами, вы могли услышать, что я говорю иногда AX, ну, просто я на четырехразрядных компьютерах реально не программировал. Значит, move, значит, 0XF, да, в, а, да, вот здесь правильно, вот так, корректно. Вот. Так вот, когда мы увеличили вот этот вот, <свят> <свят> вот этот вот этот регистр, у нас действительно появился ноль, э -э потому что переполнился, да, ну, разрядность переполнилась, регистр переполнился, да, но мы должны вот этот побочный эффект переполнения как-то отловить. И для того, чтобы это отловить, у нас есть специальный регистр флагов который отличается от всех остальных регистров тем что к нему существует набор команд установки или снятия отдельных бит вот там есть такой флажок который называется о ну неважно как он называется это флажок вот флажок который обозначает переполнение и если у нас в регистре произошло переполнение вот в этом да, то этот флажок поднят если переполнения не было, этот флажок опущен. Ну, поднят значит один, опущен значит а, да? ноль, а каждого Значит? Нет. Такой а флажок. Смотрите, флаги тоже делятся по группам, так же как и регистры. Значит, некоторые флаги связаны с арифметическими операциями. Значит, вообще логика такая: вы выполняете какую-то команду на процессоре, она атомарна. У нее есть входные данные они описаны у нее есть выходные данные они описаны где лежит результат И у нее есть побочные эффекты как себя ведет регистр флагов какие флажки себя как ведут если то если все если там что-то такое вот значит теперь если два ядра давайте не будем забегать да но а, надо думать вот о чем я здесь начал вот этот разговор про контекст да вот это вот как бы контекст одного потока исполнения свой набор регистров свой там не знаю свои значения флагов и так далее свои операции которые процессор выполняет вот когда у нас есть несколько процессоров несколько ядер или что-то такое да, у нас существует несколько контекстов да? и если мы ну очевидно да, если мы выполняем параллельно несколько операций арифметических ну допустим две то, наверное, у нас их результат не совпадает друг с другом в общем случае. Ну, иногда может совпадать, а иногда нет. Вот. Дальше. Ну, про вот примерно как сложить два числа, понятно, да? Вот с чем работает программист, вот уровень, да, я вам рассказываю. Теперь давайте немножко еще ниже спустимся, но я обещаю, что ниже спускаться не будем, то есть транзисторы паять не будем. Теперь. Ну, вот я тут написал какие-то команды, это язык. Да, ну это, в общем-то, какой-то высокоуровневый язык, да, в общем-то. Ну, похоже, да, что мув тут что-то такое, да. Но на самом деле это не совсем так. Есть уровень так называемых, не знаю, машинных кодов. Вот кто-то такой слышал или нет? Кто не слышал? Так, не слышала четыре человека. Значит, все остальные слышали? Ну, 5 ладно. Значит, те, кто слышали, можете объяснить, вот что такое машинный код? Машинный код это номер команды, так, машинный код 0. Так, так. Вот все, все, все что я услышал, оно очень правильно звучит. На самом деле, это просто для... да. Я к этому и веду, да. То есть на самом деле, помните, если мы первую там мою, значит, лекцию вспомним, там была такая идея, что в общем-то вычислительное устройство какое-то, да, вот железное, оно выглядит так. У него есть какие-то ножки. Куда подаются вот какие-то сигналы, да, на каких-то ножках получается выход. Это ну, двоичная система, если хотите, да. Это значит, что управлять аппаратным устройством мы можем просто формируя какие-то сигналы на ножках, никак иначе. А вот е… ну понятно, сигналы это правильно, кто-то там сказал про нолики и единички, это просто нолики и единички. Это значит уровни напряжения, да. Но они дискретны, да, то есть не бывает в процессорной технике там вот два с половиной или там одна целая но это ничего не значит да либо высокий уровень либо низкий то есть либо 0 либо единица они четко различимы в этом вся фишка вот это значит что вот это вот эта последовательность битов может на, ну допустим какая-то есть у нас ширина которую да, которой мы можем манипулировать она может быть использована следующим образом часть может быть использована для кодирования операций да то есть вот я написал здесь add до да, сложить ну допустим это вот 001 или там тест ну или там же jump. Да, 002 мы ну, можем так закодировать операции вот часть может использоваться для кодирования операндов здесь мы можем сказать ага, значит первый оперант у нас адрес в памяти ну r16 например то есть 16-разрядный адрес что это значит это значит что следующий следующее слово следующий указатель будет содержать ну в памяти да в памяти программы будет содержать просто адрес откуда надо будет взять этот аргумент операнда вот вот это вот теперь смотрите у нас получается что процессор работает с пачками каких-то бинарных чисел просто с пачками чисел вот но все апреле заключается в том что эти числа мы можем взаимно однозначно отобразить на какие-то правильно сказали мнемоники то есть вот каждая строчка так называемого языка ассемблера вот который я тут пишу это просто способ запомнить машинный код ну значит что такое ассемблер ассемблер это такая программа которая глядя на вот эти мнемоники генерирует бинарные, ну или какие-то там какие угодно, да, данные, которые являются, собственно, программой, которые являются машинным кодом. Вот, собственно, мы, смотрите, поднялись с каких-то транзисторов, да, которые умеют там, не знаю, хранить бит или что-нибудь складывать, до уже какого-то уровня управления, уже мы можем программировать, в общем-то, на каких-то понятных, ну, языках, ну это понятный язык в общем я считаю правильно вот раньше раньше когда не было ассемблера что значит не было ассемблера? не было программы которая осуществлять трансляцию из этого вот вида в значит какой-то другой ну приходилось по таблице искать там что-то ну например ну, ладно. ну просто как-то давно значит я решил что надо бы в арсенале иметь возможность Программировать, ну, как бы сказать, я программировал в машинных кодах, да, я посмотрел несколько машинных кодов. И, и, и вот просто помню, что вот если написать инструкцию сиди значит 19 это вот reboot, это reset. Да? <laughs> вот, то есть, ну, понятно, что сейчас в защищенном режиме это не отработает, но вот, то, то есть, как бы вот это int 19, CD это int, интерап 19 это ребут вот, То есть, вот можно считать, что вы тоже теперь знаете машинный код то есть по крайней мере если вы возьмете текстовый редактор в шестнадцатеричном режиме откроете запишите туда два таких байта и запустите эту программу в досье ваш компьютер перезагрузится на intel <кười> <кười> то есть вот добро пожаловать да вот дальше говорим про контекст что еще в контексте такого есть значит в контексте так мне главное не не пролететь со временем да нормально значит в контексте вашим вычислителям что еще есть есть помимо регистров общего назначения есть еще ну они тоже регистры общего назначения но их изначально называли индексными то есть это регистры э, которые ну в свое в своем имени содержит какую-то букву и например ну например так ну я пока такой очень примитивный процессор рису не настоять ну который сейчас уже давно нет вот например DI. Там дата индекс на или еще какой-нибудь и да? вот то есть это тоже регистр общего назначения но э, просто их зафиксировали для того чтобы они принимали например указатели на какие-то операнды да? ну, допустим там, на какие-то строчки и так далее ну какие-то э, операции которые принимают в качестве аргумента больше одного байта или там больше одного слова вот дальше это все хорошо есть регистры которые связаны с организацией памяти организацией указателей вот про это мы поговорим чуть-чуть попозже но давайте я их просто нарисую это скажем так регистры связанные с памятью это тоже регистры ну так напишем память вот и еще есть то есть флаги общего назначения регистр работающий с памятью и есть еще очень важный регистр да? который называется IP. Я уже про него говорил, да, это Instruction Pointer, этот регистр содержит указатель, что такое указатель, мы еще попозже поговорим, да, вот как ни странно, этот регистр содержит указатель на инструкцию, которая будет выполняться, вот, вот, вот это все дело, в черне называется вот таким скажем так контекстом да, контекстом потока ну, как бы потока исполнения поток поток исполнения это не поток в смысле операционной системы создал поток там да это вот последовательность некой команд да, которую вот выполняет процессор поток исполнения пошаговой инструкции а вот инструкции на которой указать это имеется в виду, например на строчек тех, что это имеется в виду вот что, вот пока эта программа, написанная в текстовом редакторе, она к тому, что выполняет процессор, не имеет никакого отношения. Значит, давайте хор хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, что же происходит? Вот вы написали эту программу, а теперь вы хотите ее запустить. Что вы делаете? Вы сначала ее транслируете. И получаете какой-то исполняемый файл давайте его напишем bin назовем так и попытаемся понять почему этот исполняемый файл может быть разным то есть одна и та же программа вот ну давайте так кто кто не помнит что был DOS? так вы не помните что был DOS, да Я за ним не хорошо сейчас объясню хорошо вы оттранслировали вы оттранслировали в самом простейшем случае вот эту вашу примитивную программу для сложения да в какой-то поток байтов да вот эти байты это что такое, машинный код теперь но ну, вы еще не можете это запустить это набор каких-то вот ну какой-то фарш на диске да например вы не можете его запустить теперь надо его как-то запустить но у вас же процессор чем-то сейчас занят вы где-то там текстовый редактор запустили. Было дело? вот То есть он он там текстовым редактором занят, или там ассемблером, который транслирует в эту программу. Вот теперь вам надо запустить. Вот для того, чтобы запустить программу, вам нужен некий системный сервис. Вот без операционной системы уже не обойтись. да То есть вам кто-то должен это прочитать, загрузить в память и передать туда управление. В самом простейшем случае, если мы берем DOS и защищенный и э, реальный режим, там значит там было два вида бинарных файлов вот одни имели расширение .com, сейчас это уже никакого смысла не имеет значит другое, там по формату различается Второй xz вот ком можно было просто загрузить в память и передать туда управление то есть это был довольно маленький кусочек программы который не содержит, я дальше расскажу, что это такое длинных переходов, которые помещаются в одном сегменте памяти. А что это значит? Это значит, что если мы здесь используем какие-то адреса, то эти адреса влазят в один байт, ну или в слово, в слово, да? Они не в байт, в слово. В байт это а для четырехразрядного компьютера. Они влазят в слово, то есть все адреса у нас являются смещениями относительно начала этой программы то есть если мы в программе поместили какой-то символ там b который мы хотим там сложить ну я не знаю не, не B, этом 3 вот, который мы хотим использовать как аргумент вот, вот для сложения да у нас где-то лежит в этой программе правильно ну не может же он не лежать потому что мы инструкцию которая транслирует ну вот например move там 3 запятая b да она вот этот 3 содержит внутри себя, правильно? Вот теперь вопрос. Вот это 3 может быть числом, и это 3 может быть адресом. Это уже ассемблер вам предлагает. То есть, если это адрес, ну вы должны там что-то поставить, либо какой-то там, не знаю. Значок, ну зависит от ассемблера. Ассемблеры разные бывают. То есть, ну как-то указать, что это адрес или не адрес. А дальше вот этот транслятор, это переводит в машинный код, где это 3. Либо лежит где-то в памяти, тогда здесь оперант говорит, ага, это лежит в памяти по адресу такому-то. Адрес – это смещение от начала этого бинарного блока, ну вот от этого бинарного блока, то есть программы. да. Но смотрите, такие программы маленькие, мы не можем длинные какие-то указатели э, использовать. Почему? Потому что длинный указатель, ну мы немножко забегаем, длинный указатель помимо просто адреса линейного содержит еще какую-то часть, какую-то базу. Ну, от которой там значит, считается. Сделано просто для экономии там, адресного пространства. Я про это расскажу. <coughs> вот. То есть вы эту программу в простейшем случае можете там запустить. Ну, Command.com такой был в досе. Да? Вот он мог взять, прям тупо загрузить это в память и передать до управления. Ну, сломался, компьютер сломался. Так программу написали, да, перезагружайтесь. Вот. Но поскольку эти программы ограничены, вот есть еще EXE. А вот EXE это уже другое. Это уже некий специальный формат, некоторый специальный формат, у которого есть заголовок, у которого есть разные сегменты, кусочки файла. Часть из них содержит программный код, то есть вот эти вот инструкции, да? Часть из них содержит данные, причем данные, они могут быть инициализированными и инициализированными. То есть если вы написали там print в Hello World», откомпилировали, во «Hello World», это инициализированные же данные, да? Она куда-то попала в какой-то сегмент этого файлика. Если вы просто написали там, массив какой-то intp, скобочки там 600, это вот попадет в какой-то значит кусочек файла, где лежат неинициализированные данные. Вот. Так вот, чтобы этот файл загрузить, операционная система вам надо попросить кого-то, кто может разобрать этот формат, может там вот выделить память, да, как-то там поправить вот этот указатель различные, указ... э, вернее, регистры. Вот эти регистры связаны с памятью, чтобы они показывали куда надо, да? И после этого только передать управление. Вот. Это что, собственно, что надо сделать, чтобы запустить программу? То есть вы не можете запустить программу на процессоре без поддержки кого бы то ни было, если эта программа не является начальным загрузчиком. То есть, если вы записали свою прекрасную вот эту ком-программу внутрь диска первого сектора, то вашу программу тоже загрузят, но уже не не операционная система, а некий железный компонент, который называется BIOS. Мы с ним там вот вроде в прошлый раз детально все проговорили. Есть такое. То есть вот у вас bootstrapping так называемый, вот запуск компьютера от, так сказать, кнопки пуск, ну или там вкл. До, так сказать того что вы видите на экране hello world он может занимать но ну, некоторые стадии да вот первое вот мы ее проговаривали это bios там что-то проверяет коллеглека коллекционирует устройство что-то ищет там загружает передает и так далее то есть, то есть самое большое что вы можете дать биосу, это вот такой блочок один ровно то есть вот комп программу практически да вот типа работает, она такая голая на ней ничего не зависит но и ничего не умеет вот. дальше вы должны аккуратненько читать какие-то там ну что-то да и как-то кому-то более серьезному передавать управление вот это bootstrapping это bootstrapping ну, это как это по-русски даже не знаю раскручивание что ну типа старт да такой многостадий вот так вот до сюда еще вопросы есть а вот компфайл, получается, он не зависит от операционной системы вообще, он зависит только от, архи... ну, от процессора да. конкретного? То есть мы могли этот компфайл э, с DOS -а, там, на какой-то Unix принести, и там тоже он бы просто загрузил в память, передал управление, и он бы точно так же, если такой же процесс, он бы точно так же исполнился, да? Тут есть одна тонкость. Если вы говорите, что он не зависит то это по барабану в какой системе вы его запускаете то есть вот это это обозначает следующее что вот эту последовательность байт или там слов не знаю вот этот бинарный поток вот этот процессор может интерпретировать как программу не выходя ни за какие рамки там складывать умножать там то есть ему никакие внешние сервисы не нужны то есть он не, не спрашивает там операционную систему что-то еще такое вот. поэтому довольно легко например портировать какие-нибудь там аудио или видео, там какие-нибудь драйвера, да? они содержат внутри себя какой-то совершенно независимый ничего кусок кода. Их просто вот оборачивают ну, вот, не знаю, в, в, в, в такой вот вид, который может загрузить там, ну не знаю, Linux там, или Windows там, или неважно. Да? А, а, а сами куски кода внутри, сам вот этот вот бинарный код, он одинаковый, потому что процессор тот же самый. Нет, ну думаю, система что, команд. Потому да. что exe файлы, получается, пакет структуру которого знает определенная операционная система, ну DOS, да. А ком это как бы уже просто тупо код. Ну, ну да, но вот exe это был пример из DOS, да. То есть это есть два как бы формата таких. Мы, ну это вне рамок нашего рассмотрения. Но есть как бы два формата, которые ну, популярных, да, вот, которые могут вот упаковывать или описывать вот некий бинарный объектный код это еще говорят да вот то есть если это сложный форм ну вот вы не можете ком выполнить на в линуксе просто да потому что ну вы можете его выполнить только тогда если вы загрузили правильно все это в память и просто выполняете ну как-то передали туда инструкции понимаете сейчас как бы у вас так вот иллюзию лишнюю не создать неправильную в современных операционных системах в защищенном режиме нельзя написать произвольную программу, загрузить ее в память и выполнить. Потому что в процессе старта система из реального режима переходит в защищенный, а защищенный режим налагает определенные требования на программы, которые там выполняются вообще в принципе. Но в режиме симуляции, в режиме эмуляции X86 архитектуры, маленький, простой, да, такой код можно выполнять. Ну вот если кто-то с Windows там давно-давно когда-то работал, когда она еще была там, не знаю, 95 я или какой-то, там был такой режим, вот там ярлык создавался, галочка там, то, что вот эта там программа под DOS, вы ее запускали, там создалось окно такое консольное, да? Ну вот это на самом деле виртуальная машина такая, как бы аппаратная, да, создавалась. Вот. Она выполнялась просто тупо как вот, как будто там процессор 16-разрядный и все, и больше ничего нет, вот реальный режим. Вот. Но это было все обернуто вокруг. Да? То есть... это, Еще вопросы здесь. Я бы не понял. Когда инструкция, когда лежит, это инструкция, которая надо IP или это видимо, что-то типа команды, что надо выполнять вот этот файл? Нет. <кười> <кười> Процессор ничего про файлы не знает. Процессор знает только про память. Вот у него есть каким-то образом присоединенная к нему память. Ну, по системной шине, да, они стоят просто на, на, на одних проводах. Вот. Вот этот ИП, ну, память, она имеет адреса, да, от нуля до какого-то там неизвестного. Вот. Вот в эту память кто-то с помощью процессора загружает вот этот вот бинарник. Вот он лежит, да? да? но этот кто-то тоже же в этой памяти где-то живет, да? загрузчик. Вот. Вот после того, как он загружает... А что такое загружает? Вот этот ИП – это Instruction Pointer. Это адрес инструкции, которая выполняется следующей. Ну или, если вам легче думать, текущей инструкции. да? Вот этот состоит из инструкций. Этот, тут какой-то мусор лежит. Вот этот состоит из инструкций. да? То есть, когда выполняются вот эти инструкции, что происходит? В эту память загружается вот этот бинарник. Вот он лежит теперь. А теперь как передать туда управление? Вот в этот регистр поместить инструкцию. Вернее, не инструкцию, адрес, вот, вот начала вот этого, в памяти. Память общая. И эта стрелочка начинает показывать... Что... Да, эта стрелочка тупо начинает отсюда шагать. Это такая вот машина Тьюринга, она чем занимается? Она вот, вот лента у нее бесконечно есть, она берет там, читает инструкцию и говорит, перейди на 10 влево. То она переходит на 10 влево. Там написано, перейди на 10 вправо. Ну, переходит на 10 вправо. И вот чем-то вот таким, запиши туда, прочитай. Вот все, ничем не отличается. Абсолютно. Так, да. еще тут вопросы есть? А, говорили, я что... сейчас вот эволюцию у меня там. А, я надо но Ну, значит, вот чем отличается, да? Вот, ну, вы знаете, чем отличается? Ну, думаю, что знаю. ну давайте а, сравним ну смотрите значит обобщая вот то что вы говорите значит вот когда теоретики компьютерной техники когда вот они работали с транзистор ну, ну транзисторами до да, условно пытались понять как должен выглядеть компьютер общего назначения они думали как организовать как связать процессор с памятью да и как вообще вот вот этот вычислительный процесс построить и существовало до да, 2 две, две инструкции две, два вида инструкций значит два, два вида архитектур значит первая архитектура она такая память едина что это значит это значит что можно значит прям вот эту свою память модифицировать а потом ее же исполнять никаких проблем можно там шагнуть значит в какой-нибудь блок данных, где написано Hello World, и начать интерпретировать Hello как конструкцию. Ну нет проблем. Да, проблема есть. Ну на самом деле проблем нет, потому что современный процессор, если он видит на входе что-то непонятное, он генерирует исключение и illegal instruction, да и все. И, и как бы у него у него есть ответ. Вот другая архитектура, она говорит так: так памяти две. Здесь лежат только данные, здесь лежат только код. Все вот и вся архитектура это на самом деле системы как бы схема технический уровень да то есть тут разные шины да там понятно что процессор типа может быстрее работать если он там только кода с кодом работать здесь может быть какая-то буферизация но это не связано с общей идеей исполнения кома программы да? я бы так не говорил я бы так не говорил я бы говорил так что слово риск то есть ограниченный набор инструкций обозначает некий фиксированный размер которым кодируются операнды, э, команды да? то есть у нас команд ограниченное количество и они все одинакового размера вот и все а вот еще раз да если на вот этом уровне э, как это называется машинных кодов смотреть на риск и циск да вот главное отличие на мой взгляд Ну потом когда еще риск посмотрим можно снова это обсудить Значит, главное отличие такое риск заточен на то чтобы очень быстро читать команды и выполнять но команды простые нельзя сказать там а вот перемножь мне вот эту штуку на вон ту штуку вот вот та штука вектор ну вектор это в смысле массив да и та штука массив и вот давай не не, никак Потому что ну, сложная слишком инструкция, это не закоди, Ну, просто мало возможностей, да, мало команд. Вот. Но зато эти инструкции очень быстро выполняются. Ядро там очень быстро работает. Вот. А это здесь на, на декодирование инструкции уходит много времени и энергии. Да? То есть там инструкция она может быть там очень длинной, потому что тут написано это эта инструкция, это вот тип аргумента, это вот, вот часть там, которая указывает, как с этим аргументом работать, ну неважно, да, то есть инструкция она как бы во-первых не ну, неизвестна, где кончается инструкция и начинается следующая, потому что ее надо декодировать для этого, да, есть, переменного размера, вот и соответствие с этой схемой мы не можем ну, очень быстро ну как бы шагать по инструкциям. Мы не можем такую вот такую, такую вот какой-то параллельно исполнять вот это все как-то, ну или там предсказывать или анализировать, да, потому что мы не понимаем, где там инструкция следующая, что она может оказаться вот здесь, а может оказаться через байт дальше, а может через два байта. Не понял. Пока мы вот эту не декодируем, мы еще не понимаем. То есть вот вот в этом как бы сложность, но зато можно, зато flexible как бы вот это можно менять. Так, про это? Еще вопрос? — А можно ли считать, что появление расширенных наборов инструкций там, CISC всякие, мы привело к отходу, от и риск? — Я вопрос не понял, потому что Intel и так CISC. риском не был. Как он мог отойти от риска, если не являясь риском? — Нет, ну, потому что у нас есть ограниченный набор команд. — О. Вот. А -а -а — И они у нас сидели международную длину. У нас появляется много-много инструкций. -много но не в риск архитектуре а в циск архитектуре Цифровая... то есть мы не мы не можем давайте так вы свой вопрос попытаетесь до конца сформулировать просто у нас там будет э, слайд про инструкции я кстати вот хочу уже начать шагать потому что вот значит да но э, да и мы когда будут инструкции вы сдадите хорошо значит теперь так про развитие да я не буду вам вспоминать э, все уж совсем э, нововведения в intel архитектурах потому что я их не знаю вы можете прочитать в этом замечательном руководстве на 3000 страниц но помимо разрядности с чего мы начали помимо разрядности еще очень важным как бы нововведением очень важной фичей которая появилась начиная там с каких-то древних процессоров до текущего момента является защищенный режим вот механизмы защиты памяти процессов и так далее, они насчитывают свою историю с 286 компьютера. Еще тогда вот у нас компьютер, ну как бы никто не думал, да, что вот он может, он, он как бы не может. Но некоторые инструкции там уже появились. Например, появился там прямой доступ к памяти, там, ну я не знаю, наверное для вас я не буду какие то слова магически произносить которые все равно непонятны и у меня времени не будет объяснить вот вот сразу давайте шагнем значит 386 это первый компьютер первый процессор который уже в реальности мог организовать там защиту памяти которые виртуальную память вводит до да? пейджинг то есть мы про это отдельно будем отдельная лекция у нас будет про про виртуальную память вот значит 486 в общем то Наверное, ничем принципиально 386 не отличается, за исключением того, что вводятся вот эти вот наборы инструкций, которые будут там через три слайда впереди. Разные MMX, там, SSE, там, ну все, все вот это дело. Вот. Дальше там 5x86 или 586 Pentium, Pentium Pro, начиная с Pentium они начинают разветвляться появляются процессоры типа Pentium Pro, которые вот заточены под высокопроизводительную обработку и под серверы, они там работают только в паре, например, там или еще что, -то. ну вот, то есть целая линейка, да, вот там и там и так далее, ну вот туда куда-то в производительность пошло, да, вот, но это нам неинтересно Давайте вот с P6 начну. Архитектуры внутри они э, нумеруются вот P6, это это неинтересное название, а потом там начались всякие санди бридж и вибридж ну в общем как-то красиво да называться но значит смысл вот какой смотрите ваш вопрос про внутри риск и так далее вот архитектура p6 я с вашего позволения сюда подойду потому что меня не видно этот слайд вот архи... архитект да я как-то вот сейчас да чтобы вам было видно значит вот архитектура p6 смотри а вот нет ли указки вот что очень хочется есть супер о, отлично! Вот это та самая системная шина, на которой стоит процессор, да. И где он берет там, допустим, вот эти инструкции, или получать доступ к памяти и так далее. Вот этот систем бас. Да, он уже для нас теперь имеет нечто осмысленное. Дальше смотрите. Существует несколько уровней кишей. Вот, например, кэш второго уровня, кэш первого уровня и так далее. Смотрите, что тут интересного. У вас. Появляется, я про все не буду рассказывать, это не очень интересно. Но у вас появляется, например, ядро, да, какое-то исполнительное, вычислительное ядро, которое занимается выполнением инструкций непоследовательно. Процессор сложный, поэтому, если вы посмотреть на последовательность каких-то инструкций команд, можно как-то их переставить местами. Для того, чтобы задействовать разные каскады, ну понятно, что когда процессор складывает числа и когда он, например, там, не знаю, пишет что-то в память, у него разные, как это, транзисторы работают, да? Это значит, что можно посмотреть внимательно, зная структуру процессора, можно посмотреть на вот эти команды, да, и их как-то параллельно исполнить. То есть это уже получается, как это, суперскалярная архитектура и все такое, да, когда у нас есть конвейер. Ну, про конвейер опять же нужно много говорить теоретически, практически ну и так далее. То есть вот сплошные линии показывают э, наиболее вероятный путь как вот какие ветки задействованы в основном да, когда процессор исполнять. то есть если тупо проинтерпретировать вот эту схему, то одно из свойств, оно такое. Вот вся программа находится в кэше первого уровня, и тупо процессор с этим кэшом работает, никуда больше не лазит. Вот. Но это на самом деле похоже на правду, если мы там не, не читаем память. Обычно предвыборка какая-то есть. Какие-то инструкции, да, мы их там декодируем работаем. Теперь про декодирование. Вот здесь есть такой front-end, так называемый, да, который называется декодирование, ну или не знаю, front да, у него есть fetch decode да и некий там <coughs> execution. То есть смотрите вот на самом деле декодирование это что за процесс то странный это как раз преобразование вот этих высокоуровневых инструкций задействование каких-то примитивных узлов ну более как бы простых до да, внутри процессора это вот к вашему вопросу он является риском внутри или нет ну вот не знаю решайте сами это p6 то есть это вот там типа пень но я точно не знаю как мачится архитектура ну что-то в районе пеньки вот. Дальше поехали. Да. Ну и, и вот что интересно в этом всем, знаешь, зоопарке квадратиков. Интересно, что у вас появляется некоторый кусочек, который занимается предсказанием. А куда же пойдет вычислительный процесс дальше? Это значит, что у вас процессор уже далеко не такой, как я вам там нарисовал. Вот у него идет, он железобетонно выполняет все одинаково за один такт. Нет. Это значит, что очень сильно зависит от того, что вы там перед этим выполняли, скорость исполнения. Поэтому в мануалах, скажем, до Пентиума можно было найти инструкция стоит столько-то тактов. Ну, на каждый. Вот у меня был там мануал, я его читал, там написано было. А сейчас такое даже не написано. Потому что время исполнения инструкции неизвестно. Оно зависит от того, в каких условиях процессор пытается ее исполнить. Вот но ну, это, знаете, но вот... Знаете, как вот 0 тактов, пожалуйста. Ну, а что? Ну, вот вас конвейер, там столько линий, может, вам ничего не стоит там куда-то там байт пропихнуть. Это неизвестно, понимаете? Вот. Ну, как? Средняя температура по больнице, ну, наверное, хороший показатель. То есть, в среднем болеют или нет, да? Ну, ну как ну, бы... Количество ну, в чем, чем проблема у нас а дело в том что худшее количество тактов это просто верхняя оценка да? а вам для оптимизма ну, вы можете да у ути... что значит сравнивать две операции понимаете в чем дело вот э... как вам сказать вы не выполняете какие-то абстрактные программы выполняйте конкретные программы в конкретных условиях это значит что вот средняя там стоимость исполнения инструкции она вам ну как бы ну самая худшая вот даст вам такой прогноз что программа вот за, вот за такое количество тактов завершится но это не дает информации к оптимизации там оптимизация в общем сложное дело на современных процессорах ну вы можете это использовать да посчитать ну да через день программа закончится читать так дальше смотрите netburst нам же, вот, полезно знать больше или нет? Да, полезно. да полезно да полезно полезно да. в среднем я езжу там не знаю на работу это у меня занимает час да. вот я планирую час и час да. В среднем, ну или там в худшем случае два часа да. но если я перед этим посмотрю на пробки и выберу маршрут то в среднем у меня будет лучше потому что я использую локальный контекст да? вот это примерно так же то есть вы можете за заложить себе два часа времени на дорогу каждый день и не париться. Да? Но если вы будете использовать каждый раз, смотреть, а вот что лучше, то вы можете очень хорошего результата достичь. Вот примерно так же. Да, вот. Вопрос, был немножко не такой. Вопрос был правда лишь, что если время выполнения команды меньше такта, то она товарна. Это какой-то очень странный вопрос на него сложно ответить. Понимаете, в чем дело? Все команды атомарны. Неправда. Ну, все. Потому что оно делается да, за несколько тактов. Но если команда занимает меньше тактов, то она атомарна. Тут тактов, и, есть, тактов, это, это, это Сейчас, давайте, вот мы что сделаем, значит, вот, вот я пытаюсь сформулировать следующую мысль. Вот. Отлично. Что такое такт? Помните, здесь вот был нарисован квадратик, который назывался. Значит, мужик, который задает время, или там квадрат, который задает время, тактовый генератор. Вот такт это щелчок этого генератора. То есть это такой вот, ну, синхронизированный, ну, секунда, да, вот меньше не делится. Да? Тебе, ну, связанный вопрос, как меньше, чем за такт, может что-то выполниться. Потому что какая-то инструкция, например, она может быть выполнена параллельно с какой-то. Это значит, что если мы две инструкции одновременно выполняем, которые совместимы, но они задействуют разные узлы процессора, мы их как бы две выполняем за один такт. Это значит, что у нас каждая из них занимает меньше такта. Как бы, да? Но на самом деле это выглядит следующим образом. У вас есть какая-то инструкция, которая ну, с большой кучей инструкций выполняется параллельно. Это значит, что мы ее просто можем совокупить к такту следующей инструкции подсчет времени. Просто вот, вот эту инструкцию, с которой мы совместим, мы посчитаем, а вот эту не посчитаем. И все. То есть я не хотел бы углубляться вот в эту там суперскалярную архитектуру, эти конвейеры, это очень какой-то сложный вопрос. Это штука, которая предсказанием занимается, да. Она использует вычислительные способности своего же, вот этого ядра. Да. Или она внутри сама, как вычислительная, какая-то. Ну, смотрите, вот я бы на вашем месте рассматривал. Процессор внутри, как компьютер. Вот там тоже есть какие-то блоки, какие-то есть шины, какие-то блоки умеют вычислять, какие-то блоки умеют там, не знаю, декодировать, выполнять конкретные программы. Да? Какие-то блоки еще чем-то занимаются, умеют писать, там, читать, там еще что-то. Да? Вот, то есть компьютер внутри, он очень похож на процессор внутри. Ну, в каком-то смысле. Система, ну, как бы технически похожа. Да? Дальше поехали. Да, здесь вот следующая архитектура, да, которая тоже довольно популярна, Это уже третий уровень кэша. Да, но он, э, скажем так. Э, да, вот что вот что я здесь хотел сказать про кэши. Значит, вот здесь видите, появляется вот trace кэш и так далее, да, и, и, и еще один кэш. Значит, смысл заключается в следующем: когда у вас несколько процессоров или несколько ядер. У вас оказывается, что у каждого вот этого ядра исполнительного, у него свой кэш. И в общем-то, что это обозначает? Это обозначает, что если программа меняет какие-то данные, <coughs> да, то это видит только процессоры, и в памяти они не видны. До тех пор, пока <coughs> кэш не синхронизируется с памятью. Понимаете, да, вот это дело? Поэтому чем больше появляется процессоров, тем сложнее управлять кэшем да тем сложнее эффективно управлять кэшем да мы можем сделать как это big kernel lock, да стой подожди сейчас я но это все равно что мы будем выполняться на одном ядре там, например да? вот. то есть кэш он вот, очень такая вот вещь тяжелая да? и память да тоже бывает юма нума это когда скажем так нума это non uniform memory access да? Это ситуация, когда процессоры или процессор к разным кусочкам памяти имеют разный по скорости доступ. Вот такая вот история. Да? То есть у вас память вот стоит так, раз, два, три, четыре, пять. И процессоры тут, раз, два, три, четыре, пять. Вот каждый к ближайшим имеет быстрый доступ, а к остальным медленный. Вот. Но мы это скипнем. Так, вот теперь кор. Ура, да, вы спрашивали про кор. Что такое кор? Ну, там в мануале есть несколько более солидные картинки они просто на слайд не влазят. вот смотрите здесь уже видите у нас э, появляется планировщик я очень хотел этот слайд показать вот зачем потому что уже кажется что у нас сам по себе процессор является ну, как бы компьютером с операционной системой уже, да, получается. Да? То есть есть, видите, внизу есть какие-то блоки, которые умеют считать, в том числе с плавающей точкой, какие-то блоки умеют считать в смысле, значит, MMX, в смысле обработки каких-то потоковых данных однообразно, да. Некоторые, ну, тем же самым, да, есть отдельные модули, которые называются записью чте, занимаются записью и чтением данных в память, и есть планировщик который говорит а ага, как бы вот так перегруппировать инструкции чтобы вот эти модули эффективно задействовать да понятно что если есть набор операций допустим каждая из них она там подразумевает чтение и запись там значит данных да, то лучше конечно загрузить вот этого друга сразу для пачки операций да и этот друг пакетно их оттуда вычтет да потому что смотрите ну вы работаете через шину, через какой-то протокол, да? Если вы работаете через протокол, понятно, что вот если вы сообщение будете отправлять по на например, ну что, первый байт получил, получил, а второй получил, получил, а третий получил, не, не получил, ну третий вот тебе еще раз, да, то есть это медленно. Или так, я тебе сейчас пошлю 400 байтов, получил 400? Не, на 200 там сломалось. Отлично, я тебе с 200 там до 400 отправлю. Ну понимаете, да, эффективность уже там существенно возрастает. И чем меньше кусочки данных, тем больше вклад в эффективность мы можем сделать с помощью пакетной обработки Ну тут байты не теряют ну хотя тоже теряются. хорошо идем дальше дальше у нас по плану какая-то вот это вот я вам так просто для справки опять же это оттуда вырезано но смотрите это наш байт с которым мы привыкли работать да вот это слово это два байта и к ним каждому можно обратиться. Значит, дальше там двойное слово, четверное слово, двойное, четверное слово. Не замечаете никакой, значит, странности? А смотрите, вот у нас вот правая часть делится всегда, а левая вот просто вот вот целиком прибавляется, да? Вот точно так же устроены и регистры. Ну вот смотрите, у нас байт был, да? Расширение байта просто слева приписывается байт, есть? Дальше расширение слова, слева приписывается слово, то есть вот эти два могут сюда вкладываться, ну вот так вот, да? А тут вот сразу слово приписывается. Дальше слово, двойное слово, да? Вот оно двойное слово, сюда приписывается двойное слово, то есть расширение всегда кратно, ну как, умножение на два сразу разрядности да теперь вопрос как выбрать я надеюсь что вы знаете но все равно спрашиваю как выбрать ну, вот вот отсюда байт как выбрать ну вот у вас есть байт вот я хочу вот в этом слове ну хорошо ладно это слишком большое. я хочу вот в этом двойном слове взять третий байт как Ну у меня вот операции вот только такие вот есть еще логические операции о, побитого и, да это вы должны понимать да то есть есть такие операции есть и или да которые складывают вот они где начинают работать ну там математику все изучают а потом вот вот оно тут и начинает работать то есть есть вот эти операции да и или есть сдвиги вправо влево да то есть сдвиги они вот кстати сдвиги э, двигают да туда сюда и сдвиги бывают разные сдвиги бывают такие что мы на бит двигаем да этот бит на, попадает в регистр флагов бывает так мы на бит двигаем этот бит попадает с обратной стороны ну в некоторых случаях это интересно да ну когда вы пишете конечно как бы там какой интерфейс на java налобать ну тут вот сложно очень к битам перейти вот дальше поехали еще немножко про расположение памяти про адреса и так далее вот Память. Значит, вы знаете, что есть там Big Endian и Little Endian. Это про что? Порядок. порядок битов или порядок байтов? Порядок. порядок битов. То есть у нас бит, самый младший, живет слева. Ну вот если в этой картинке да, смотреть, и сюда увеличиваются. Вот байты организованы вот таким образом. Здесь очень того, что такое слева. Но слева на этой картинке я сказал, потому что это это это это вот адрес номер 0 Ну то есть адреса растут вот так, смотрите, вот 0 4 потому что адреса в байтах, да? Вот вот вот сюда идет. Как по арабски читают или, или я не знаю по какому, по китайски. Вот так вот да туда. Вот, битф, видите, биты туда смещаются. Вот. А слова туда тоже увеличение адресов. То есть и биты увеличения, ну, как бы не бывает битовых адресов, но тем не менее, да. И биты увеличение адресов, и слова увеличения адресов, или там, адреса, да. Ну, это все вам понадобится, конечно же. Да. Указатели. Ура! Что такое указатель? Hum, указатели бывают двух типов. Ну, простые и сложные. Или близкие и далекие. Да, нерфар. Значит, сначала с простыми указателями, короткими или близкими, так называемые Указатель это просто смещение относительно какой-то. Ну вот сам указатель, он просто вот такой вот. Он равен слову. Просто слово машинное, да, это указатель. Там, допустим, 32-хразядная машина, 32-бита указатель. Вот машинное слово машинное слово машинное слово это такая вещь которая как бы двойной тройной как бы неприемлемо вот. к значит это машинное слово да? если у вас 16 разрядная система у вас 16 бит указателей если у вас там 32 разрядная или там трехбитная битная система как укнута да но ну, значит там. вот а, теперь вот эта штука длинные указатели вот здесь помните когда мы ком программу разбирали там все короткие указатели почему потому что не требуется никакой загрузки не требуется создание такого окружения где указатели начинают принимать смысл какой-то да то есть для того чтобы длинными указателями работать нам надо вот иметь вот эту приставочку Эта приставочка обычно хранится вот здесь я говорил про память но там еще слайд будет хранится в специальном регистре специальные регистры содержат регистры содержат либо адрес от которого считается от которого откладывается простой указатель сейчас я фломастер вспомню где у меня ушел О, спасибо значит вот у нас память В самом простом случае в реальном режиме у нас память так устроена. У нас есть какие-то, говорят, выровненные по границе сегмента адреса. Ну, что это за адреса? Опять если в общем виде, это просто вот все адреса, вот здесь вот, которые кончаются, например, на 4 нуля. Ну, то есть вот здесь что-то написано, какие-то цифры. А здесь вот, например, 4, 0, ну, или 5, или 6, или неважно. Вот. вот вот эта часть вот эта часть без этих нулей загружается в регистр управления памятью. И это является базой для всех, но ну, для всей, всей вот той вот короткой части А это там написано. да это смещение, база и смещение вот то есть для того чтобы вычислить адрес в памяти надо взять базу сдвинуть ее на то количество битов которое мы зарезервировали для смещения вот ну допустим на какой там что разрядной машине это будет 16 бит да вот сдвинуть и ну собственно тогда мы получаем адрес в памяти да это что нам дает это нам дает возможность оперировать короткими числами до да, для ну в рамках сегмента если сегмент другой ну мы можем там значит уже поместить другое число и так далее В защищенном режиме в защищенном режиме вот этот сегмент не сам загружается в регистр а создается табличка в памяти ну вы не пугайтесь про, про память мы будем отдельно говорить да создается табличка в памяти которая описывает сегменты и тогда в этом регистре загружен просто номер записи в этой табличке. А запись сама уже описывает вот этот сегмент. Но это все быстро работает, это аппаратно, да. То есть, если здесь у вас арифметика была простая, взять это, подвинуть и прибавить, то здесь арифметика, в защищенном режиме арифметика немножко более сложная. Взять это, прочитать тут что-то. Там прибавить и сложить, да, ну или сдвинуть там и сложить, но ну, неважно. Вот. Каждая запись соответствует сегменту. Это... Нет. Каждая запись. Нет. запись соответствует запущенному процессу? Нет. Взяли память, поделили на куски и каждый из этих кусков описали. Опис... Сейчас. Вы взяли память. Вот, в общем случае, разделили, как вам заблагорассудится на какие-то куски, вообще разного размера, там, неважно. Вот. А потом сказали, вот я введу такую структуру данных, которая описывает любой из кусков, которые я в памяти вот так нарежу себе, да? Вот. И вот в эту таблицу мы поместили описатели, типа, где начинается память, где начинается сегмент, где он заканчивается или какой у него лимит, да, какие у него права доступа, там и так далее. Вот. а дальше ну вы как-то меня вперед заталкиваете а дальше эта таблица уже разные таблицы могут э, как бы сопоставляться с разными процессами вот ты процесс системный, мы тебе взяли таблицу в которой существует там ну там 10 дескрипторов, а вот ты процесс пользовательский мы тебе один поместим у тебя только вот один кусочек памяти доступен Это Не значит, что памяти нет память есть но тебе доступен через вот этот селектор так называемые только один кусок который вот там есть это механизм защиты то есть нельзя воспользоваться тем чем физически нельзя воспользоваться если в таблице не описано ну все да это аппаратная схема трансляции она как бы если ее туда не загрузить там ничего нет а указатели используются для того чтобы указывать на место в памяти так так указатель указатель да указатель это адрес в общем случае да но вот этот адрес он бывает простой структуры и сложной структуры еще раз о сложной структуры он когда не хватает мне -не, не смотрите у вас ну вот память адресное пространство да у вас есть адресное пространство и у вас в систему установлено сколько-то физически микросхем памяти ну гигабайт да это значит что физическая память у вас там от нуля до скольки-то да, до гигабайта. Вот там все адреса присутствуют. Теперь указатель. Указатель это что такое? Это уже не физическое понятие. Это понятие такое абстрактное, программное, да? У вас процессу или программе, которую вы тоже исполняете, предоставлено тоже адресное пространство. Это номера какие-то тоже от нуля, да, может быть там как чего-то до разрядности. Вот. То есть они не обязательно соответствуют э, этим реальным, как бы микросхемам, да? то, ну, в, как бы. в защищенном режиме они точно не соответствуют, а в реальном режиме они точно соответствуют. То есть в защищенном режиме у вас процессор занимается трансляцией адресов, то есть он берет ваши адреса и через какую-то табличку там что-то там вычисляет все время. А в реальном режиме, ну, они соответствуют просто память отмаплена на адреса обычно там каким образом окей okay. дальше пойдем вот теперь набор инструкций я думаю что вы вопрос там подготовили да значит набор инструкций инструкции общего назначения вот которые там с самого начала ну если вы мануал откроете там прямо по группам там я не знаю много все это перечислено смысла нет перечислять я просто вам расскажу какие есть значит общего назначения вот эти сложить разделить умножить там и так далее переместить в память и так далее в это инструкции, работающие с плавающими числами. То есть в процессоре, начиная с какого-то, наверное, с 386-го, внутри появился блок, который называется FPU. На 286-м, по-моему, я могу ошибиться, вы меня проверите, Он мог быть снаружи, мог быть внутри, могло быть там не быть. Там, ну, в общем, FPU – это отдельный, отдельная микросхема или отдельный набор там, знаю, транзисторов, да, которые умеют работать с плавающими числами. Это тоже отдельная песня. Вот FPU инструкция специальная для работы с плавающими числами. То есть вы ее не можете вот с помощью инструкции ADD два с половиной прибавить три с половиной. Так не бывает, такого нет в процессоре. Вот, то есть если уж вы хотите работать с два с половиной, ну потрудитесь разобраться, что это такое. MMX это вот первое расширение, которое такое для SIMD, так называемых данных, то есть Single Instruction Multiple Data, это когда вы одну операцию выполняете над кучей данных. да То есть у вас есть какой-то вектор, вам надо вот ко всем элементам, ну я так фантазирую немножко, прибавить 3. И вы говорите, вот я хочу прибавить 3, но вот вектор у меня там, ну то есть данных у меня он 400 штук. Вот тебе 3, вот тебе указатель на данные, вот тебе 400. И вот там, как-то это делать. Это вот MMX. Это первая вот эта SIMD инструкция, поддержка. Значит, это что такое? Это <coughs> вообще-то пришло из Multimedia Extension. Да? То есть просто при кодировании, при всяких там вот кодировании того или иного контента, очень часто вот, вот такие операции применяются. Дальше. SSE, 1, 2, 3, 4, E3, ну, в общем, это все. Это все вот э, вариации MMX, можно так говорить грубо. Я, конечно, не прав, но неважно в x это чё-то что-то я даже забыл что такое в x ладно вспомню скажу system instructions вот эти все инструкции которые помните я вам говорил перейти в защищенный режим значит допустим установить там точку останова в дебагере, то есть прерывание до да, какое-то назначить сконфигурировать вот эту табличку загрузить там в памяти или там вот это все инструкции системные они связаны именно вот с организацией вычислительного процесса да вот это в основном привилегированные инструкции то есть их нельзя выполнять в обычной программе в ядре операционной системы их можно выполнять вот в обычной программе нельзя дальше vmx это виртуализация да то есть это инструкции которые помогают скажем так, на аппаратном уровне поддержать виртуализацию, да, различные там, модификации там, вызовов, там трансляции каких-то вызовов одних другие. Ну, в общем, это не очень важно. Можете посмотреть, что они себя. И вот специально, значит, вам поместил такое на слайд, для того, чтобы было страшно, с одной стороны, с другой стороны, не страшно. Вот есть такие наборы инструкций, которые всем понятны, а есть даже вот такие я вот над этим тоже бил бился значит но я так думаю что вот это мул это от multiply умножить значит эм, QDQ это какой-нибудь квад дейта, что-нибудь то есть это на самом деле инструкция вот видите там стакодирование криптография каких-то поддержки каких-то вот умножений, каких-то безумных чисел там ну то есть вот то что ну кто-то криптографию, если знает я не знаю там есть операции которые вот над большими числами какими-то ужасно большими И вот это там есть набор инструкций. я точно не знаю поэтому вот как это загадка кто отгадает тому значит но это криптография <coughs> да это это да а, кстати, АВХ, это тоже да наверное наверное это с, А вы да да, вы, да да вы правы да это более длинные со да, да. ну да да да да, да это это викторизация тоже правильно это викторизация все точно окей okay, дальше Ну вот теперь несколько слайдов последних так что-то мы про ассемблер немножко затянули ну ладно ладно значит несколько слайдов про стек значит вызов как в процессорах Intel вызывается программа? Вот есть такая инструкция call. Call. Это что такое? Ну вот вы когда пишете print, да? На ассемблере это выглядит так: call print. Ну, а принт а сам по себе это что такое Это метка метка это адрес вот мы любой на ассемблере я сейчас покажу кусочек кода нас два кусочка кода на ассемблере которые вам придется дома изучать самостоятельно но ну, не бойтесь я на следующий паре все расскажу значит а… на ассемблере есть такая прекрасная возможность вы можете любой из байтов памяти назвать вы можете сказать это вот тут print, или вот это b, или вот это там еще что-то. Вот. то есть print это на самом деле просто метка. Это называется метка. Метка бывает, ну метка у вас, э, если вы использовали неправильное программирование с помощью go to, да, то там вы и так делаете, делаете метку какую-то там пишите там end и где-то там пишете go to end, да? Так вот end это метка. И в ассемблере это то же самое то же самое метка это просто пометка памяти пометка адреса вот call print обозначает следующее передать управление по адресу такому то то есть загрузить вот сюда в IP адрес вот вот этот вот да, который здесь но нам же придется сделать и return а для return у нас есть инструкция ret. так вот инструкция ret должна восстановить порядок исполнить то есть она должна вернуться на следующую инструкцию как это сделать ну для того чтобы это сделать надо перед тем как пошагать куда-то надо запомнить где ты был да? вот поэтому смотрите вот теперь про регистры важно да у нас есть специальный регистр ну скажем так он связан с управлением памятью называется sp стек поинтер. этот регистр показывает где находится стек Значит, что это обозначает? Это когда вы грузите вот эту программу в память, если вы ее просто загрузите, вот ком, да, и не покажете, где стек, то вы можете случайно затереть всю программу. Ну, так вот получится. Сейчас объясню. В начальный момент, <coughs> ну, давайте только вот эту часть рассмотрим, даже вот только вот этот вот квадратик. Вот. Для того, чтобы ответить, о каком стеке идет речь, надо понять, что такое стек. Давайте. Кто, кто не слышал слово стек? Вы не слышали слово стек? Ну, я слышал его в смысле структуры данных, программирования, различных других Чего вы взяли? <связано> <связано> И, а <связано> что, что это за структура данных программирования Сейчас я сотру вот это, пока вы объясняете. Что такое стек? Что за структура данных? лифо да пластин все стал да смотрите как это работает структура данных да у нас есть какая-то структура данных контейнер да, какой-то ну, ц... ну ну конт назовем его да и вы можете так сказать значит конт push что-то да конт поп что-то правильно что это обозначает вот вы три сюда положили и 3 здесь получите на выходе Смотрите, это очень удобно использовать для того чтобы ходить куда-то с помощью кол. я его стер я вижу какой у меня следующий адрес вот я стою на адресе 10 а следующий адрес 12 я говорю окей, push 12 и пошел там что-то поделал а тот кто делает return он делает такое действие Оп, он не знает что -то там что там было до да? ага, 12 а дальше делает jump 12 очень удобно правда теперь как стек реализовать на ассемблере стек реализовать на ассемблере это прекрасно берем берем значит кусок любой адрес в памяти и говорим это стек значит выглядит примерно так move опс. move SP, вот этот адрес стек помните это метка я так вот назвал вот этот байт в память это стек move sp ну да, в обратную сторону хнув стек сп то есть загрузили стек в сп это регистр это регистр правильно теперь отлично у меня есть я хочу делать так я хочу делать ну, пока не знаю как, да? Я хочу делать push. Адрес возврата, да? Какой-то адрес. Адрес. Вот. И хочу делать поп да? Ну и, собственно, jump потом. Вот. Как я делаю push? Push. Это такая штука. sp плюс размер указателя. СП плюс, ну, 4, да, допустим. Ну, слово у нас, допустим, 4-байтное. СП да? плюс 4, а дальше, ну, даже не так. Как бы так вам, чтобы в ассемблер совсем не, не ударяться. То есть, смотрите, я что делаю? Я говорю, а теперь стек у нас перемещается сюда, а по адресу СП минус 4 я кладу вот этот вот пуш, Я же что-то, аргумент какой-то, аргумент кладу. А теперь что такое поп? Поп это такая штука. Я в обратную сторону делаю. Я, значит, SP делаю минус 4, то есть стрелочку в обратную сторону перемещаю. Да, а то, что лежало в СП плюс 4, кладу в аргумент. Вот весь так. То есть, делая пуш-пуш-пуш-пуш, push, push, push, push, я просто вот эту стрелочку передвигаю на размер указателя. Сколько мне влезет. Правильно mm. понимаешь, делая кушку можете затереть что-нибудь. Правильно, вы понимаете. Это очень правильно, вы понимаете. Я могу либо выйти за границу там, не знаю, чего адресуемого адресного пространства какого-то, да, ну памяти реальной. Либо я могу, если я иду, <свес> <свес> ну мы не нарисовали, куда у нас память растет, да, если у меня здесь какая-то программа, я могу ее <свес> затереть этими значениями. Что получается? Получается, как говорят коробченный стек испорченный стек все очень просто поэтому перед тем как начать исполнение этой программы не дай бог у вас тут кол появится надо вот этот регистр SP инициализировать туда надо загрузить то есть вы в своей программе должны вот не просто написали там тра-та-та-та-та-та-та -та -та -та -та -та, вы должны определить кусочек данных пустой массив и сказать, это стек. И первой командой сказать, установить SP, стек-поинтер на вот этот вот кусочек данных. Тогда у вас стек будет вот сюда расти. Но не дай бог, вы мало определили. У вас там рекурсия какая-нибудь бесконечная. Она вам быстренько так ух, программу испортить Вот и все. Вот весь стек. А теперь посмотрите сюда внимательно. Что там написано? Вот, вот только этот квадратик рассматриваем. Там написано что когда мы вызываем какой-то ну переходим на какой-то адрес да с помощью call ну что делаем мы сохраняем ну тут ей айпи ну расширенная ну неважно ip мы сохраняем из pointer вызов программы которые делает call до колен ей да и мы же стек дальше кладем параметры то есть если мы вызываем тут у нас тут аргумент какой-то если мы на него внимательно посмотрим этот аргумент делится на две части это сама строчка где-то лежит да, и ее адрес то есть на самом деле то мы передаем пуцу адрес как мы это делаем мы это делаем так push push адрес вот этой строчки, ну какой-то да а дальше кол путь теперь вопрос чем начинается путь вот теперь вот этот кусок памяти у меня называется путь вот с чего он начинается ему надо параметр взять и он вычисляет номера своих параметров это СП минус сколько-то там 4, первый параметр, 8, там второй, 12, третий, 16.